Привет, друзья! Наступил уже шестой выпуск моей передачи и я хочу поделиться с вами не только своим инструментальным творчеством, но и песнями. Сейчас вы услышите одну из них. Ты уезжаешь, уже собранные вещи, Ты обещаешь, что будешь скучать. Впрыгнула в обувь, биджак лег на плечи. Ты понимаешь, что время обнять. Ты прибежала к вокзальной платформе, Еле успела. Ну все как всегда, ты ожидала, что будет все в норме В чае еще не остыла вода Получила отчет от доставки Ты оплатила в автобус билет Тихо стоит на безмолвной подставке Твой дорогой мне и близкий портрет Ты сообщила, что скоро вернешься Ты не забыла, как я тебя жду Вон, объятий моих окунешься Радость превысит любую вражду Стуки колеса с поликалос коммуникации нет. Ночью не спим, молча сидим, гаснет мерцающий свет Я отдохни, просто поми, когда мы не вместе с тобой. Браться друг другу, чем в радостный случай, любовь. колес, поле колос, коммуникации нет. Ночью не спим, молча сидим, Каснет мерцающий свет. Ляг отдохни, просто пойми, когда мы не вместе с тобой, то больше стремим Друг другу, чем в радостный случай любовь. А сейчас будет следующая рубрика, которая называется кавер обработка вашей любимой песни. Я напомню вам, что вы можете влиять на выбор песни, которая прозвучит в следующем выпуске. А посмотреть текущую песню вы можете вот здесь. Большое спасибо, с вами был Кудряшов Евгений, до новых встреч!